Итак, добрый день, дорогие друзья, добрый день, участники нашего январского проекта «Первые деньги». Первым делом я хочу вас поздравить с завершением работы в январе, с завершением такого вот определенного участка. И сегодня у нас с вами встреча по подведению итогов, ну, такой своего рода выпускной. И, как у нас будет проходить наша сегодняшняя встреча? Наша сегодняшняя встреча будет проходить немножко необычно по сравнению с тем, как мы привыкли работать с вами в течение месяца, потому что сегодня говорить больше будете вы, а я буду больше слушать, отвечать на вопросы, резюмировать и так далее. То есть сегодня такой день, когда вы говорите, когда вы высказываетесь, когда микрофон будет у вас. То есть микрофон сегодня больше будет у вас, чем у меня. Вот. Прежде чем передать вам микрофон, я хочу еще раз всех поздравить с завершением января и хочу сразу вас настроить на такое правильное отношение к своим результатам. Ну, мы просто, знаете как, мы же все по-разному относимся к полученным результатам. Кто-то считает, что получил хорошие результаты, кто-то не очень доволен своими результатами поэтому по этому поводу переживает. Вот, и как максимально эффективно относиться к своим результатам? Вот, когда у нас идет месяц, когда мы работаем на результат, вот в этот момент нужно прилагать максимум усилий, по достижению результата, переживать за этот результат, то есть думать о нем, размышлять о нем и вкладываться в него для того, чтобы он получился самый лучший из всех возможных. После того как мы уже не можем повлиять на наш, на наш результат, соответственно, мы с вами меняем отношение к этому результату. В том смысле, что поскольку мы на него не можем повлиять, то наша задача просто принять этот результат таким, какой он есть и поблагодарить себя за тот результат, который мы получили. То есть относиться с благодарностью к любому результату, полученному за прошедший период. Вот когда вы не можете повлиять на результат, наша с вами задача из этого, из этого результата вытащить все самое позитивное, положительное, поблагодарить себя за то, что этот результат получен, сделать выводы и двигаться дальше. Вот, поэтому будем с вами исходить именно из этой позиции, из этого состояния. Соответственно, что мы сейчас с вами будем делать? Мы сейчас с вами будем делиться, делиться тем, как прошел для вас январь месяц, вашими выводами, вашими эмоциями, вашими ощущениями, как это для вас было, поделитесь своими результатами, какие вы получили результаты и то есть, расскажите о том, чего вы добились в этом месяце, какие изменения у вас произошли за этот месяц, в чем произошли изменения, к чему вы стали относиться иначе, какие результаты вы получили другие по сравнению с тем, что было. И поделитесь вашими планами на будущее, то есть что вы планируете делать дальше. Вот в таком формате мы с вами будем двигаться. Параллельно, по мере того, как вы будете делиться, я буду подводить итоги промоушенов, итоги, нашего месяца в новых квалификациях и так далее, еще раз поздравим друг друга с достижениями и таким образом подведем итоги нашего январского проекта. Ну и в самом конце я сделаю такие небольшие настройки на дальнейшую работу для тех, кто планирует двигаться дальше, и для того, чтобы те результаты, которые получены, были приумножены, были, из них получилось еще что-то большее. Вот, то есть вот такие мои вводные слова. Ну что, дорогие друзья, я передаю микрофон вам. Я не буду, как в школе, назначать и говорить: вот сейчас говорит там Светость, потом говорит Люба, потом говорит Людмила и так далее. Нет, такого у нас не будет. Вы берете микрофон, берете слово по своему желанию и просто делитесь тем, как мы с вами отработали январь месяц, вашими впечатлениями. Итак, передаю микрофон, кто готов начать э, нашу встречу? Кто готов начать? Ну, давайте опять я. <laughs> давайте, Надежда, давайте вы. Ну, ну во-первых, я сегодня написала отчет, и вот он да. у меня так в душе и остался, и хочу озвучить его, наверное, ну, часть из него я хочу озвучить. Ну, во-первых, всем, всем ко всем обращаюсь, всем здравствуйте и всем благодарность за то, что помогали в проекте советами, поддержкой. Из вот этих вот смс много черпаешь для себя для осмысления дальнейшей деятельности. То есть двигаешься вперед, потому что двигаются и другие. Спасибо вам нас за то что э, направление правильная проекта есть командная работа и она есть такие э, ставятся задачи и цели э, которые ты сам себе ца не, не ставил раньше а теперь mm -hmm. ставишь и задумываешься вот на меня например мне теперь надо научиться вот этот принять марафон и двигаться. а дви Чтобы его принять, это надо много что-то изменить в себе, потому что, во-первых, продумать свой день, э пози позитивное настроение всегда должно быть, М уметь справляться с негативом, вот это, это важно, потому что там э даже эти звонки, встречи, они всегда должны быть позитивными. Ну, про то, как получилось, у меня не получилось в этом месяце. Да, вроде бы как больше баллов заработала, но не сделала то, что заметила. У меня не получается, а я не знаю, это причина какая, пока разбираюсь, наверное, в себе. А может, это вчера прослушала ваше выступление и приняла, что надо дать возможность принять вернее мысли о том что людям люди они имеют право на выбор это самое главное и от этого на себя не перенимать отказы потому что вот у меня запланировано было мне опять я я летала у меня согласились все, и потом мне не звонят не отвечают и никак не реагируют и поэтому плане мечтала но мечта не сбылась я думаю что она сбудется в этом так думаю поэтому у меня не получилось 300 баллов ну зато любаша хорошо поработала она сделала 100 баллов больше это групповой у нее получился а вот таких бы было любаш у меня бы 5 можно было бы вообще стрелять вперед теперь смотрите, надежда а вот, кстати, девчонки говорят, какой говорят, голос чудесный, а хочется увидеть человека. Если, возможность, если есть возможность, включайте камеру, когда вы говорите, потому что действительно, когда смотришь на живого человека, это гораздо интереснее. Вот, здорово. Вот теперь, мы, теперь Надежду все видят. Очень приятно. Ага. Вот, поэтому вот так. Не буду задерживать дальше, потому и получается, на примере моем, не делайте моих ошибок но это уж как сейчас вот надо принять же то, что я сделала, значит да. сделать вывод потому что должно быть так, как статистика, должно быть у нас 6 или там 5 подписанных под тобой, да, ты будешь давать результат будет 20, еще лучше будешь давать результат когда да. у тебя 2 всего подписанных результат вот такой месяц за мной 300 не получилось но зато смотрите давайте вот цель 300 да то есть мы к ней идем и вот вы сказали если бы было пять таких люба что было бы классно поменяйте вот сейчас свое отношение восприятие вашей цели что когда у вас будет пять таких любаж, вот тогда у вас будет результат, тогда, как вы говорите, можно там ставить какие-то очень высокие цели, то есть, если продолжать работать над этой задачей, у вас рано или поздно будет 5 лидеров, будет, и когда мы оцениваем результаты, смотрите, то есть можно сказать, да, я 300 не достигла, у меня как бы вот не совсем, ну, не получилось, как я хотела, да, это вроде как минус, который мы с вами будем работать над тем, чтобы превратить в плюс, но давайте посмотрим на ваши результаты еще с другой стороны. У вас в вашей команде впервые ваш партнер закрыл новую квалификацию. У вас подрастает лидер. Сегодня, кстати, Любовь с нами или нет? Нет, она никак не может войти в Zoom. Жалко. Ну, тогда передайте Любовь все наши поздравления, потому что Любовь в этом месте закрыла действительно новую квалификацию. Вот, новая квалификация 6%, мы за нее очень рады, и за вас рады, как за наставника, у которого в команде появился первый человек с квалификацией, вот, поэтому это очень такая, ценный результат, и поблагодарите себя за эту работу, за то, что у вас в команде есть уже один лидер, когда будет есть один, значит, будет и два, и три, и так далее, главное, что мы продолжаем над этим работать. Спасибо. Спасибо большое, Надежда. Я вас поздравляю с вашим результатом, я поздравляю с вашим достижением и с результатом вашей команде, вашей пока небольшой команде, но уже команде. Вот, поэтому я вас поздравляю и как участника проекта, и как уже начинающего наставника, у которого в команде есть результат. Здорово. Вы можете прямо поаплодировать в чате Надежде, поздравить ее с завершением. завершением январского проекта, и будем двигаться дальше. Поздравляем! О, Лиля, спасибо! Лиля даже похлопала так голосом. Здорово. Так, отлично. Надежда, спасибо. Движемся дальше. Кто готов взять микрофон, поделиться своими результатами, своими впечатлениями от проекта? Кому микрофон? У кого-то уже включен. Не могу. Так, кто? Кто берет микрофон? Гульнас, давай я возьму. Давай, Дмитрий. Сейчас. сейчас. Минутку. Всем добрый день. Замечательно, что у нас сегодня такая встреча. И... Здесь присутствуют э, все те, кто действительно э, работал и кто хочет поздравить и поделиться своими результатами, поздравить своих коллег. Вот. Ну, э, я хочу сказать о работе в, э, в январе, э, про себя. Что-то у меня такая раскачка долгая была в январе. Может быть, это э, было, я не знаю. Я сейчас просто вот сижу, пока слушаю, анализирую, думаю, о чем сказать. Я так думаю, может это был, конечно, вот этот остаток стресса, вот этого предновогоднего, вот, может просто то, что расслабон такой после нового года, вот эта неделя, да, она полностью как бы так вот расслабилась и, ну, и себе выводы, что нельзя сильно расслабляться, потому что собираться очень долго потом приходится. Вот. ну, я на январь месяц я ставил э, цель свою 300 баллов, да, но я как бы знаете, думаю, я же адекватный, я чую, буду в принципе 300 баллов надо ставить такую цель, но вот как оно пойдет. да? И тем более, что, конечно, дело первых дней мы сделали очень все дружно. У нас уже где-то к 10 числу больше 100 баллов был. Ну, я про Танин говорю, оборот большой. В общем-то, кто был в проекте, дело первых дней сделали. <coughs> По себе смотрю, что ну, я сделал, остальные будут подтягиваться, кто у меня был. Но как-то вот так вот, чтобы э, группа начала сразу же активно работать, да, после январских праздников, я такого не наблюдал. И, в общем-то, думаю, ну ладно, как пойдет. Вот, Ну, вы знаете, ну, слава богу, оно пошло. Вот. И пошло не очень даже так, э, ну, как сказать, хорошо пошло. Пошел один заказ, пошел другой заказ. Я думаю, ну надо же так, в общем-то. Такой январь э, месяц, как бы, достаточно после праздников и после такого обилия подарков, люди, как бы, знаете, тратятся щедро очень. Ну, январь должен быть более скромный. Вот. Но оказалось совсем по-другому. Вот. Скромный декабрь и очень щедрый январь. Вот. И плюс еще, э, всегда удивляюсь вот этой волшебной неделе, э, о которой говорит Бульнас. Как то магическая, магическая неделя, да, и, в общем-то, вот эта магическая неделя, вы знаете, она, наверное, действительно очень сильно магическая, потому что эта неделя дает такой результат, который ты, в принципе, даже не ожидаешь и думаешь, как же оно так все-таки работает. Значит, было запланировано 300 баллов, 300 баллов с небольшим у меня группа сделала. Я сейчас уже иду в четвертый проект, вот, это у меня уже будет четвертый проект, у меня по результатам января, э, так, в общем-то, у меня появился партнер, это Ирина Лобанова, которая закрыла 6%. Угу. Вот, э, что хочу сказать про Ирину, вы знаете, наверное, она больше верила в свой результат, чем я, потому что думаю, так, у Ирины там немножко не хватает, не хватает, потом думаю. Ну ладно, не хватает. Но раз она говорит, что у меня будет 100 баллов, ну, значит, точно будет. Короче говоря, ее уверенность, она еще и меня как бы поддерживает. Потому что думаю, так, Но ну, смотрю по списку, да, кому надо что добить, да, вот эта магическая неделя. Дохожу до Ирины, так, Лобанова. Так, ну тут 100 баллов, даже железно, даже не сомневаюсь. Вот, мы добили эти же 100 баллов, как обычно, вот это у нас последний день случился. Вот, все сделали. Так, что еще? В группу у меня сейчас в февральскую идет 5 человек. Как бы меня это ну, хорош, радует этот результат. Вот. Какие изменения по проекту? Я подглядываю себе шпаргалку. Ага. Какие изменения у меня произошли вот, за январь месяц? Может быть, я более такой, ну, спокойнее стал относиться, вот, потому что когда вот декабре, да, в ноябре-декабре мы обсуждали вот такие вопросы, что если, например, не успеваешь за темпом группы, да, как бы начинается вот такая физическая ломка, что сложно справиться и успеть за темпом группы. Вот. Перестроился. Немножко из-за из своей работы немножко не успеваешь, когда думаешь, но все равно же придешь и сделаешь это. Вот. Самое главное, что вот ты в проекте, ты движешься, и люди-то и движутся, поэтому даже если немножко припоздал, то все равно выполнишь. Вот. Ну, что еще? Э, у нас недавно прошло… Э, это я хочу, в общем, уже сказать, что вчера у нас, да? Вчера, вчера. у нас прошел зум нашей команды, э, которую провела Татьяна. Вот знаете, что порадовало, что мы снова как 20 лет назад, мы вместе. И самое интересное, что все партнеры наши, которые 20 лет назад пришли к нам в нашу команду, да, вчера на Zoom они были все вместе с нами. Это так порадовало, что несмотря вот, сколько воды утекло, сколько прошло перемен, вот, люди наши с нами, им всем интересно, наше было предложение, и они идут за нами, и, в общем-то, развиваются, каждый достигает свою поставленную цель, нам подключаются новые партнеры, вот, они нам верят и доверяют, поэтому, ну, я рекомендую всем, кто еще сомневается идти в этот проект, туда надо идти, потому что на твой результат сработает целая команда, вот, твоя задача дать человеку информацию, привести его, вот. А вот все остальное уже, как говорится, он будет делать сам, и э, на него сработает именно вот эта вся командная работа. Вот. Хорошо. Отлично. Спасибо, Дим. А спасибо за твой результат отдельно, потому что а, твой результат очень важен. Вот Меня, может быть, не очень хорошо видно, у меня тут солнце пришло в мою комнату. У нас, а, у нас солнце присутствует на нашем Zoom. Вот, твой результат очень важен, потому что ты в январе сделал декабрьский результат, вот, для тебя это может быть такое, ну, немножко удивление, да, но ты и твоя команда в январе сделали декабрьский результат, это очень серьезная заявка на дальнейший рост, потому что, ты правильно говоришь, мы привыкли к тому, что январь у нас такой полупроходной месяц, то есть после декабря как-то все в январе выдыхают и достаточно то есть обычно обороты бывают низкие в январе, но это в том случае, если мы не прикладываем никаких усилий дополнительно, а мы в январе очень активно работали, работали на результат, И именно поэтому тебе получилось, благодаря твоей активной работе, это не почему-то произошло, это не какое-то там чудо, это не волшебство, это твоя работа, работа, твоего наставника, работа твоей команды, которая позволила получить этот результат. И когда мы с вами работаем через рекрутинг, а не только через продажи, то мы с вами можем увеличивать результат, независимо от того, это предпраздничный сезон или не предпраздничный и так далее. Мы в любом случае будем работать на увеличение результата. Вот, поэтому, Дима, спасибо тебе большое за подтверждение квалификации 12%. Это раз. Второе. Я... Торжественно принимаю тебя в чат наставников. Поздравляю тебя с переходом в, в новый чат для решения уже новых задач и работы в качестве наставника. Вот. Так что бурные аплодисменты в чате или, или даже просто так, вот, как вот Катьяна. Гульнас, да, да, у меня пропала связь, я не слышу, что ты сказала последний раз. Вот последний раз. Самое важное, я не Все, все застыло, все замерзло. Тима, все тебя поздравляют, что тебя приняли в чат наставников. Вот Я вот это не услышал. Да мы еще... тебя поздравляем. Дмитрий, торжественно принимает тебя в чат наставников. Поздравляю тебя с переходом в, на новый уровень, на новый, в новый чат, и будем работать уже с тобой как с наставником. О, вот. Спасибо большое, Благодарю, <с> Гульнар. Так Спасибо. что движемся дальше уже в новом статусе. Вот, и поздравляю всю твою команду с а, январским результатом. А, все результаты, все достижения маломальски значимы, их можно достичь только вместе с командой. И поэтому это командное достижение, это командный результат, с чем я вас и поздравляю. Вот. Все... Буквально одно слово, два. Мне сейчас такое впечатление закралось, что мы, наверное, сделали маленький результат в декабре. Наверное. Январь не повторили мы декабрьские, мы просто январь, декабрь мы маленький сделали. Вот, а, друзья. Вот это тоже ты, о чем-то говорит. Прошедшим результатом мы относимся уже с принятием, а мы с уважением, сделали. Да. С уважением, да. да. Тань, а ты сравни свой декабрьский результат с ноябрем, да. и тогда все да. станет понятно. Я, я про другое имею в виду, подтекст какой, то, что я даже пока не представляю, что будет в этом декабре, да. 21. -м. Так что вот все. Да, я да. очень рада за, за Диму, за команду. Очень здорово. Классно. Спасибо, Дима. Тебе бурные аплодисменты. Все поздравления в чате и не Спасибо только адрес. Спасибо. Спасибо, Дима. Переходим к следующему участнику нашей команды. Кто готов взять микрофон, берите микрофончик и делитесь. Я готова. Давайте, Елена, вам слово. Всем еще одна, всем. Еще одна звезда нашего, нашей январской Да ладно, да ладно уж, Гульнас, прямо уж зеркал. Да ладно. Ага. Слушай, привыкайте, пожалуйста, к похвали и славе. Президентом? Ладно. Президентом, да. Я постараюсь. Открой митчика, Я... открой митчика. Таня. Давай, давай, Солнышко, я в дороге, поэтому личка свое не хотела открывать. Ну ладно, посмотрите на меня, уж так и быть. Видно меня? Пока нет. Пока нет? Оно я включила вроде. Вот. вот видно? Ой, видно. видно. видно. Да, да, да. Привет. Просто привет, я привет. еду в машине, я чуть-чуть не успела. Тут форс-мажор получился. Всем привет, спасибо большое за обучение, хочу огромное спасибо сказать за свои достижения, а у меня достижения все-таки 6% я вышла, вот. да. и потихонечку начала команду свою собирать, вот. так что я планирую, что за февраль я все-таки выйду на 12%, я постараюсь, я очень постараюсь. А вот. И хочу большое-большое спасибо сказать, Гульнас тебе как наставнице, поскольку у меня нет наставника, ты это знаешь. Вот. Поэтому большое спасибо тебе. Хочу большое спасибо сказать Диме и Тане за их помощь, за их взаимопомощь, за разъяснение, как говорится, по полочкам, по... за разжевывание всего. Большое вам спасибо, ребята. Вот. Ну и всем остальным, всему чату, я в этом проекте первый месяц, но ну, буду добивать и дальше, буду дальше участвовать. Вот. Ну все, что я, я запланировала, запланировала себе 300 баллов, но ну, буду стараться, ну групповой. У -у -у. А личных, ну, ну 100-150 баллов, буду стараться. Хорошо. Спасибо большое. Елена, спасибо Елена вам Елена, да, Спасибо. поздравляю вас с первым месяцем участия в проекте, и для первого месяца это был очень хороший результат. Елена, напоминаю, что Елена закрыла квалификацию 6%, это у Елены подтверждение квалификации, последний раз Елена закрывала 6% когда-то давно-давно, да, и вот сейчас... Ой, вот, при царе Горохе. При царе Горохе, и сейчас... При вот, царе Да-да-да, и после долгого перерыва снова впервые закрыла... А, квалификацию 6%, и а, а, самое главное, что с, вместе с Еленой в февральском проекте, в февральской группе уже 5 ее партнеров, то есть кто-то из а, тех, кто уже раньше был, но есть и три новых партнера, которые идут вместе с Еленой. Поэтому, Елена, я желаю достижения вашего результата в феврале, то есть это а, с, с вашим таким настроем, я думаю, что это обязательно случится. Будем, по крайней мере, на эту цель работать. Да. Данечка, спасибо. Поздравляем, обнимаем. Поздравляем. Да, спасибо. Спасибо. Вот, мы а поза... ну, я думаю, что обязательно встретимся. И я даже что-то как-то думаю, что я знаю, где мы встретимся. Вот, я думаю, конечно, мы... конечно. Мы уже соскучились друг по другу. Это да, это правда. Отлично, спасибо, Елена, спасибо за ваше участие, спасибо за ваши результаты. Все поздравления в чате и не только все, все ваш адрес. Ловите, что называется. Так, хорошо, движемся дальше. Ну, давайте, наверное, давайте, наверное, уже буду я, давайте. Ирина Лобанова. Ирина, если есть возможность, до... камеру, чтобы мы вас, на вас тоже наконец-то посмотрели. Да не умею я ничего не понимаю в интернете. Вы меня простите, я плохо ориентируюсь вообще в интернете. Там камера просто есть, нажмите. Что? Нажмите на камеру, мы хотим вас увидеть, правда. Ну, не знаю, так разрешить. Видите? О, да, видим, отлично. Вот видите как, теперь вы умеете включать камеру. Точно. Ну, что, я Здравствуйте. Здравствуйте, я возобновила работу в, с января месяца в компании Ламбре, потому что я уже знакома с продукцией очень давно, и когда я пошла в проект, для меня было это что-то новое. И я хочу поблагодарить поблагодарить своих друзей, потому что, когда я пошла в проект, я обзвонила сначала всех друзей. Они мне помогли, как бы нашли клиентов, поэтому у меня все получилось. Я хочу поблагодарить Гульнас, мне нравятся вообще ваши эфиры. Я столько много почерпнула, ну, как-то меня вдохновляет. Это возвышает даже, можно сказать. Я благодарю э, Дмитрия, как он, так он спокойно все говорит, так уравновешенно, такой доб, добрый дяденька. Я благодарю Татьяну Крылову за ее наставничество. Как-то было такое, что ну боюсь я звонить, боюсь. И, и ничего не делаю, бездействие сплошное. И звоню и говорю, Татьяна, я хочу услышать ваш голос. Она мне сказала одну фразу, я ее даже записала. Она сказала мне, стань наглоуверенной и звони. И с тех пор, после ее разговора, после ее звонка, у меня пошло дальше. И вот я как бы пошла в проект в феврале, потому что, ну, хочу дальше работать, потому что мне надо, мне надо, надо подпитываться этими эфирами, этими разговорами. Эм, в общем, я в восторге, и я довольна, что у меня 6% опыт приходит со временем, будем учиться. Хорошо, вот, а сколько человек вы а, зарегистрировали в январе месяце? Пять. Пять человек. А, да, Бурный Ура! Да, Ура! Ирина а, поставила у нас ну, такой своего рода в группе, в этой январской группе рекорд, зарегистрировано 5 человек. Сколько человек вы взяли с собой в февральскую группу? двоих, я взяла внимание. двоих человек, но они вообще новенькие, зелененькие, ничего не понимают, вообще uh -huh. бизнес ничего uh -huh. не понимают. Ну, мне хотелось, чтобы они научились, потому да. что люди, которые постарше, и мне у них работа, семья, дети, и вот как бы вот я хочу, чтобы они научились, пусть у них может будут совсем маленькие шажочки, ну пусть учатся. Да, я да, думаю, да. что я в феврале уже более зрелых, более зрелых найду, которые будут uh -huh. разбираться в этом во всем. Uh -huh. uh -huh. Хорошо, отлично. Ирина, ну я вас, во-первых, поздравляю с тем, что вы закрыли новую квалификацию 6%. Самый первый такой результат, очень ценный результат. Еще раз вас поздравляю с этим достижением. Я вас поздравляю с тем, что вы пригласили в свою команду 5 человек в январе месяце, это отличный результат, и даже если не все из них сразу прямо включились, кто его знает, что будет завтра, никто не знает, что произойдет завтра, возможно, они подключатся и позже, вот, тем более, что это для вас еще первый месяц участия в проекте еще все впереди, первый месяц такой, первый месяц настройки, месяц раскачки, месяц тренировки, так что тренировка у вас удалась на славу. Вот, и а, я не случайно спросили, спросила по поводу зарегистрированных в январе, потому что у нас есть промоушен, да, если помните, на количество зарегистрированных и активированных партнеров, вы зарегистрировали 5 человек, но, к сожалению, там не хватило у одного человека до активации, вот. буквально чуть-чуть, не, такая небольшая недоработка, у вас бы еще было промо по а, наставничеству, но в качестве утешительного приза утешительного приза, потому что результат, в принципе, сделал, ну, скажем так, на 80%, да, вы получаете такую небольшую денежную премию в размере 1000 рублей. Ура! ура, ура, ура. ура. И, ура. и это как бы такой, знаете, урок ко всем нам для того, чтобы очень внимательно читать условия промоушенов, очень внимательно следить за этими результатами, потому что у вас оставался один шаг, до получения полного приза по промоушену. Пожалуйста, вот обращаюсь ко всем, внимательно изучайте условия промоушена, чтобы у вас не получилось так, что вы чуть-чуть не доделали и упустили. Это и в бизнесе тоже очень важно. Если вы не знаете, например, маркетинг-план, если вы не знаете условия очень досконально, вы тоже можете остановиться где-то там в полушаге от достаточно серьезного результата. Вот, поэтому... Спасибо вам большое. В любом случае, это была очень классная, интересная работа. Спасибо вам за активное участие. И я думаю, что в феврале мы обязательно еще увеличим ваши результаты и будем работать вместе с новыми людьми. И а, вот, Ирина, поделитесь, пожалуйста, знаете чем? Что вы чувствуете, когда в проекте, кроме вас, есть еще и ваши партнеры? Вот какое чувство у вас возникает, когда вы видите, что в февральском чате уже появились ваши партнеры? Вы знаете, я вчера, когда был эфир, мне так понравилось, что моя девочка участвует, в, как это участвует в прениях, она что-то пишет. Я так смотрю, какая молодец, прям мне душа радовалась, думаю, какая девчонка молодец, хоть и зеленая, но до того классно, что общается, не боится ничего. Ну, наверное, будет наглоуверенной. <смех> вот. Я еще хочу поблагодарить Лилию Галимову, я же, ну, в интернете, сами понимаете, что у меня только телефон, я не знаю, куда, куда, чего сделать, с чего нажать, и ну, мне трудно было, как бы, вести клиентский чат, ага. и я, как бы, воспользовалась ее наработками, и благодарю ее за это, и после этого у меня появился заказ. Вот. Лилия, тебе... Лили, тебе, тебе это плюс это один к карме. Да. Так, Ирина, вы должны. Вы должны теперь в феврале поработать в чате Лили. Понятно. Хорошо. Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо, за... спасибо, спасибо, Ирина. Спасибо большое. Будем работать дальше. Еще раз вас поздравляю. Спасибо. У нас наш проект обретает новый статус. Ты не заметила? Он становится уже наркотически дупинговым. Я знаю, знаю. Я знаю об этом его тайну скрытую силу. кто в него попал, из него выйти очень трудно, это правда. Чары. Да, да, это чары. Друзья, вот к слову о том, о чем говорила Ирина, я хочу добавить, по поводу клиентских чатов и материалов для клиентских чатов. Мы поставили задачу, чтобы появилась, появилось, то есть, чтобы размещать больше информации, которая, которую можно просто дублировать в ваших клиентских чатах. И на нашем канале Lambre 13 Каждый день будет появляться информация по какому-то продукту. Благодаря Алсу, которая является моей, моей правой рукой, то есть вот мы такую задачу поставили, чтобы было больше информации по именно продуктам, чтобы вам не нужно было где-то искать, добывать из разных источников, чтобы вы могли черпать эту информацию из одного источника, это как бы с одной стороны, с другой стороны, с другой стороны, я предлагаю делиться своими наработками и создавать вот такой некий банк, то есть я сейчас открыла в этом канале Лампре 13 возможность писать, поэтому если вы видите, что у нее, что у вас есть какие-то интересные, то есть вы пишете интересные посты, вы тоже можете этими постами делиться, и тогда мы с вами создадим, такой хороший банк информации по продукту, которым можно будет пользоваться каждый для своего клиентского чата. Вот это вот как бы к слову о клиентском чате информации по продуктам. Вот, хорошо. Вот Лили пишет, Алсу умничка. Да, Алсу умничка, это правда. Что, движемся дальше. Передаю слово, передаю микрофон следующим участникам. Кто готов взять микрофон, берите, пожалуйста, делитесь вашими результатами. Делитесь тем, как вы э, проработали э, этот месяц. Кто следующий? Как я в таких случаях говорю, кто следующий, э, чтобы закрыть квалификацию? О, это... О. Да, Наталья. Пока у меня появилась минутка, стой, я встречаю ребенка. Иди, иди, ка Встречаю ребенка из школы. Но ага. я, я, я, я все в курсе, то есть я все это слушаю тоже. За всех очень рада, всем благодарна. Вот. Но ну, мои какие, конечно же, инсайты от присутствия, от работы в этом проекте, да, это, конечно, точно, это допинг. Потому что я уже понимаю, что это настолько вот, ну вдохновляя, дисциплинирует. Я стараюсь что-то уже где-то стою догонять, и это на самом деле жизнь наполняется новым вообще смыслом. По поводу результата. Ну, я рада своему результату, какой бы он ни был сегодня. Потом так думаю, так, чем же мне его таким замечательным сравнить? Я нашла свои результаты за прошлый год, и я увидела, что мой доход в этом январе все-таки вырос. Не зря на то, что он по сравнению с декабрю снизился. И я, этому тоже порадовалась. Потом... Про волшебную неделю говорим тоже так же. Но я как бы уже теперь спокойно к тому, что 100, 100 баллов у меня получается как бы уже легко. Uh -huh. Кто думаю стоит и будет хорошо. Ставлю задачу 300. Я понимаю, что мне нужен в любом случае потолок, к которому я, ну, цель, к которой стремится. И вот результат, да, получился все-таки уже в последней там ночью даже 31-го. Еще один маленький заказик и 130. Я, в принципе, рада. Потому mm -hmm. что я знаю, что не может быть все ровно, конечно, взлеты и падения бывают в любом деле, но здесь, если я чуть снизилась, я знаю, что это будет толчок из этого, и как сказать, ну, это не яма, но будет толчок и будет взлет. Поэтому mm -hmm. на февраль я иду с, прямо с, с, эм, с радостью, потому что у меня два человека пошли в этот проект февраля mm -hmm. и еще сделают тоже выводы. То есть мне очень много нужно еще работать над со собой. Думаю, почему же у меня вот так вот, как у девчонок, ну, не то что вообще почему у меня не планирует, не выполняется запланированные новые люди? Я понимаю, что это тоже во мне и вот также нужно. Татьяна, да, спасибо, Татьяна, тоже в этом быть нагло уверенной, да, в том, что я в этом деле могу помогать другим людям. Но вот это вот легло на как бы на душу, на сердце. Вот уже видите, получается, с какого проекта? Четвертый проект идёт. Но сейчас да. я настолько прямо, вот, знаете, с, с наслаждением, то есть вот людям об этом хочу говорить, что это действительно это здорово, потому что, вы понимаете, вот насколько я развиваюсь в этом проекте, и этого бы у меня могло вообще не, не случиться, если бы я была не в проекте. И я вижу, что это мы даем людям вот эту такую классную возможность. И еще девочка, которая... Из тех двоих, которые у меня сейчас появились в февральском проекте, я вижу, mm -hmm. что да, кому это не нужно, того тянуть совершенно не надо. Она вроде решила, она пошла, но я смотрю, с каким-то нежеланием, э, э, ну как, задание не выполняет, на, на встречу не пришла, значит, нет еще вот этого внутреннего внимания понимания. А у mm -hmm. другого человека, вот она, она, у нее не получилось, она переживает, я хочу это все сделать, и вперед меня задание выполняет. На самом деле такая радость вот за тех людей, которые уже у меня есть. Поэтому спасибо всем огромное за такой... Вот Классную поддержку. Я уверена, что если я в сильной команде сейчас, то моя команда тоже будет сильной. Вот. И да, очень да. хочу еще развить клиентский чат, который, вот тоже девчонки сказали, будет материал. Я думаю, что вот задача в этом проекте в феврале да. развить клиентский чат и чтобы в моей команде было да, 5 новых партнеров. знаете, писала план и, честно говоря, побоялась поставить 600 баллов. Под вот этим еще надо работать. Поставила от 300, а сама в голове держу 600. На бумаге не прописала. Но вот будет результат, значит, mm -hmm. это. Я, я себе такой тренинг устроила, что mm -hmm. все-таки я хочу 600 баллов, новые квалификации. Mm -hmm. И вот такие мои планы. Классно. Отлично. Спасибо, Наталья. Наталья, я вас поздравляю с завершением работы в январском проекте. Я вас поздравляю с тем, что в любом случае в февральскую группу пошли ваших два участника, и да. вы правильно абсолютно говорите. Проект показывает заинтересованных людей. то есть да. Увидеть интерес человека можно только в деле. Он вам на словах может говорить, что да, я хочу, я буду делать, я буду работать да. и так далее. Но как только дело доходит до дела, вот тогда вы видите истинные намерения человека. И поэтому через проект имеет смысл пропускать всех тех, кто говорит, что да, я хочу. И только в проекте вы увидите, на самом да. деле человек настроен работать или он просто пока сотрясает воздух. Вот. Да, или... Мы... или не сотрясает. То есть И да, не сотрясает. да, или да, вообще да. не сотрясает. Да. Да. Да. Поэтому здорово, что когда мы понимаем, когда мы видим результат, это в любом случае для нас плюс, потому что мы больше не тратим на этого человека время, мы его вкладываем в тех людей, которые готовы да. работать, то есть мы распределяем свои ресурсы, ведь у нас с вами тоже всего-навсего 24 часа в сутках, у каждого из нас, и, соответственно, да, нам, важно, и нам важно эффективно распределить свое время, и когда вы понимаете, что, в кого, когда вы видите, в кого вкладываться, в кого пока не стоит вкладываться, это тоже отличный результат. Да, Аталия, потому спасибо, что это да, ценно, да, действительно, время ценно, Благодарна всем, кто вот это время на да, самом деле помогает, уделяет нам помощи. Говорит, спасибо за то, что вот это, это ценное время вкладываешь в нас. Но ну, я тоже всячески стараюсь совмещать, но вот даже вот в автобусе я, я знаю, что когда человек говорит, что он не успевает, это только лишь слова, потому что если ты запланируешь что любым способом, любым методом попадешь туда, куда ты хочешь. Да. Все, всем спасибо, до новых встреч спасибо, в новом проекте. Наталья, поздравляем, поздравляем. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Поздравляю вам, Наталья, спасибо. Спасибо всем. Так. так, так, так, кто следующий, кто берет микрофон следующим, вот Татьяна пишет, что, к сожалению, не может говорить. Татьяна, найдите, пожалуйста, возможность говорить, вы у нас одна из звезд тоже нашего январского проекта, очень хотелось бы вас услышать. Может быть, там, я не знаю, может быть, выйдите куда-нибудь в коридор. Ну, а пока Татьяна решает вопросы, передаю слово следующим участникам, кто готов взять микрофончик и поделиться тем, как ваш, прошел ваш январь. Каким был ваш январь? Кто у нас еще остался без... не сказав ни слова... Это Лилия Галимова, это вот, кстати, Ольга Сивкова, тоже Ольгу хотелось бы услышать. Ольга, вы с нами, а если с нами, то берите микрофон, делитесь. Так, Надежда Денисова, Людмила, из тех, кого вижу из участников. Берите микрофон, кто готов. Это Надежда Денисова, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Да, можно я без э, экрана? Почему? Да, у меня сегодня <свят> процедуры были, поэтому не могу. <свят> <Ага>. Ну ладно. <свят> ага. Вы знаете, январь, слава богу, прошел. Он такой был, конечно, ни шалки, ни валки вот такой, но все-таки мы трудились. И трудились для января месяца, я считаю, что неплохо. <свят> вот. Я своими результатами довольна. Благодаря группе, благодаря линии, первой линии, я довольна. Я как-то очень много с ними общалась, работала, делилась и звонила. Но звон... звонки, конечно, у меня не очень-то удачные. Ну, будем стремиться к лучшему, но мой даже маленький, вот такой вот, первая моя линия, они молодцы, девчонки, они uh -huh. за меня там, я за них, и как-то мы очень дружно, uh -huh. вот, и uh -huh. поэтому Татьяна Болдырева все-таки у меня вышла, в работая второй месяц на такую квалификацию первую, я очень за нее рада, вот. Uh -huh. И поэтому я вообще благодарна, конечно, всем. Я, конечно, в интернете не вот ас, там что-то такое слабенькое, но все-таки меня помогаете все. Вот, все помогаете. Кому я не обращусь, все подсказывают, там что-то присылают, как-то чего-то, что-то, чего-то. И я довольна. Я довольна своими результатами. И поэтому я даже вот написала, вы знаете, я... Еще когда я только-только подписалась, 19 лет там назад, мне хотелось вот всем кругом, кто меня окружает, говорить об этом, вот только об этом говорить, что какие духи, какая парфюмерия, вы попробуете. и очень много дарила, вот. У меня слов нет, вот, у меня слов нет, да. Спасибо, ну, вот, вот оно это время и пришло, когда можно всем вокруг говорить. И, и, и, вчера, и вчера, когда я себя не увидела. В Февральскую февральскую. Я вообще, я была прям шокирована, как это меня нет. Я вроде бы пыталась всех своих, чтобы там они находили, а про себя я и забыла, что мне <связать> надо тоже поставить, что я хочу февральскую группу. Я прям даже вся была, как это в шоке, я начала писать, звонить, почему это меня нет. <связать> <Вот>. и... <связать> это жизнь, знаете, <связать> это жизнь. Это движение, это жизнь, это вот, знаете, даже вот ночью ложишься и вот думаешь, как бы, с кем бы еще поговорить, как бы еще двигать. Все uh -huh. вот это вот. Uh -huh. вот. Вот такие вот мои, вот. я не знаю, Татьяна сможет она выйти или не сможет, вот, uh -huh. потому что она на работе находится, и там, наверное, дети бегают в школе. Uh -huh. вот. Но это как получится. Uh -huh. Uh -huh. Но у меня, два моих, все-таки попали в февральскую группу, mm, вот я рада за них, за Ирину, ну, за У вас, у вас три, три ваших партнеров в январской, в февральской группе, у вас еще ну, есть третий, третий. Да, Да, да, да, третий я еще в это, как, может быть, сегодня или уже попала. Вот. Я про Эллу. Вы, я не а, знаю, про кого вы, а я про Эллу. А, все, тогда все, потому что я не вижу. Поэтому все, mm -hmm. спасибо. Спасибо Хорошо. всем. Спасибо, спасибо, Надежда всем Федоровна. Удачи, новых квалификации, успехов. Очень Хорошо. больших. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Надежда Федоровна. Спасибо. Спасибо, Надежда. Хорошо. Хорошо. Движемся дальше. Так, кто у нас еще? Еще вот у нас Наталья Трухина появилась. Тоже слово вам, Ольга. Ольга, у нас есть Сивкова, Ольга. Если Ольга Сивка есть, тоже хотелось бы услышать. Все, микрофончик у вас. Что это кто так тяжело вздыхает? Мы кого-то слышим. Наташа Трухина, заключайся. А? Наталья, вам слово. Ну вот, у Натальи зависло. Мы тебя mm -hmm. видим, слышим. Давай, говори. Привет. Слышите? Да. Это у меня все завис... Да, ну мне особо, я не знаю даже, чем хвалиться, мне. я, как сказать, случайно попала в этот проект, ну, вернее, как случайно? Как не бывает. Ничего случайного не бывает, ну, спасибо Крыловым, конечно, моим. Да, я, в принципе, загадывала как раз... Наташа, зависла... Зависла. Связь, связь. Угу. Московская связь называется. работать, потому что только времени сижу дома и вы с уже не слышите меня. Наталья, выключите, пожалуйста, видео. Ваш интернет не тянет видеопоток. Хорошо. Как раз про поток. Вот, я поняла, что очень удачно попала в этот поток, что действительно и поддержка такая хорошая, и командный дух. И мне этого очень-очень не хватало. То есть самостоятельно, мне кажется, я бы не смогла, ну и так не смогла, действительно, столько лет я не работала. Хотя вроде в руках были, да, вот эти, как сказать, инструменты, э, что вот ламбре, косметика, иди там продавай, там предлагай, рекламируй. Вот. Но совершенно этим не пользовалась, потому что, я думаю, ну, для меня важна поддержка и вот это наставничество. А так как вы далеко от меня остались, мы с ними связь потеряли. Но сейчас действительно как-то так вот все подключилось. И вот свыкаюсь с мыслью... Ну, этот январь у меня получилось как, что я, э, у меня такой психологический настрой <laughs> на работу mm -hmm. происходит, я очень помогают скрипты вот эти, э, что я вот прокручиваю в голове вот этот э, текст, скажем так, вот это, и это дает уверенности какой-то, э, ну, и в компании, ну, во всем вот как бы, и в, в том предложении, которое я буду делать там, да, людям и действительно кто-то может быть сидит и ждет это предложение где бы заработать э, дополнительно вот и то есть вот это вот, получилось как со мной я, я говорю я посылала э, какую-то вот э, что где же мне какую идею применить вот где бы денежку достать дополнительно вот тебя уплишила да да да вот я говорю что это как-то так совпало, но ну, вот сейчас вот настрой хороший, и mm -hmm. у меня, я говорю, в голове пока только мысленно, но надо делать. Да, да, пора переходить к действиям, да, Наталья, да. да. Угу. Все, в феврале, значит, мы действуем, да? Да, да, нас, вот, я уже даже заказ сделал на 15 баллов. Ну, ну все, отлично, то есть будете участвовать в марафоне первого дел... дела первых дней, я так понимаю, да? Да, да, да. Здорово, да, Хорошо, Наталья, Очень... вот на вашем примере да. просто хочу показать, что не нужно долго сидеть в голове. Я понимаю, что нужно время, а, чтобы да. построить мозги, как-то настроиться и так далее. Но не увлекайтесь этим процессом, потому что это тоже вот, это, вот мозговая деятельность, она не приносит результатов. Нужно делать. Когда ты начинаешь разговаривать с людьми, у тебя начинает оттачиваться скрипт, то есть ты начинаешь понимать, ага, вот эта фраза ложится, вот это другим людям не ложится. А когда мы сами с собой разговариваем, мы не можем, мы не получаем обратной связи от мира, что называется, от других людей. И только когда получаем обратную связь от других людей, мы понимаем, где мы хорошо делаем, где у нас что-то не получается, где нужно дорабатывать. Поэтому срочно начинаете выходить в люди для того, чтобы получать обратную связь от мира и получать результаты. Только взаимодействие с другими людьми нас приводит к результатам. вот а, К сожалению, мы можем долго-долго думать, но думание затягивает. Мы... Оно, оно затягивает и оно не приносит результаты, самое главное. Оно не приносит результата. результаты. Да, и вы знаете, мозг становится таким, знаете, обманутым. То есть вроде как мы в голове, в уме проводим очень много разговоров, у нас в, мы фантазируем огромное количество действий, как будто бы, и, как, и наш мозг это воспринимает как проделанную работу, Но, а результата нет, а результата нет, и соответственно получается такой диссонанс. Я много об этом. Думаю, значит, у меня мой мозг воспринимает, что я много делаю, а результата нет. И у меня возникает какое-то непонятное ощущение. Чем долго мы находимся в думании, тем сложнее поддерживать вот этот энтузиазм. Силу, энергию дают результаты, дают действия. Поэтому срочно переходите в действие, пора. Поняла, За, спасибо. Хорошо, Наталья. Тогда будем с вами работать в феврале, будем делать акцент именно на делании. То есть для вас да. это сейчас самый главный шаг, который нужно сделать, перейти к деланию. Поняла, Хорошо. спасибо. Спасибо вам, Наталья, большое, спасибо за то, что поделились, и будем двигаться дальше. Так, передаю микрофон дальше. Наташа, ты молодец, молодец, Мы гордимся Конечно, конечно, да. Если вы остаетесь в проекте, если вы продолжаете делать, у вас есть все шансы получить результат. И вот Наталья очень правильно, кстати, заметила, пока вы готовитесь следующий к тому, чтобы взять микрофон, Наталья очень правильно заметила, что в одиночку результатов добиваться практически невозможно, я вам сразу скажу. То есть выйти на какие-то новые результаты, сделать новые действия, сделать новые шаги, Одному невозможно, и это можно сделать только в группе, только в команде, потому что есть командная энергетика, есть групповая энергетика, есть поддержка. И ты, когда ты видишь, вот как Надежда тоже Синюшина сказала, когда ты видишь, что рядом люди делают, ты тоже начинаешь делать. А когда ты один, тебе кажется, что никто этого не делает, и я не буду этого делать, и ты ничего не делаешь. Вот, поэтому все результаты достигаются только в команде. Это еще, нас... еще хотел добавить еще, когда э, у тебя есть вера наставника в тебя, что твой наставник mm -hmm. верит, что у тебя все получится, и он тебя не выпускает и помогает тебе дожать этот результат, чтобы ты его обязательно получил. Mm -hmm. Да, да, да, да. да. Но наставник очень большую роль играет в достижении результатов. Это правда. Спасибо, Дима. Так, хорошо. Передаю микрофон следующему участнику. Кто берет микрофон? А Лиля, Людмила. Так кто у нас еще? А кстати, Сивка Ольга есть у нас на встрече или нет? Как-то можно это узнать. Вот Ольга, которая присутствует, это та самая Ольга или нет? Давай вот. я... да, Людмила, давай тебе слово. Просто Гульнас сейчас обо мне рассказывала как раз, о том, что я гал, ломаю голову. В итоге у меня уходит целый день на да. то, чтобы от страха и все, чтобы позвонить. С утра до 12 ночи. Ну и вот, и в этот раз, я говорю, мы вот на три дня ездили в Ижевск в миссионерскую поездку. И там за рулем сидел большой еще, этот Митсубиси. Ну, то есть ну, я говорю про машину от того, что как бы значимый человек, предприниматель. Uh -huh. Когда ехали, он спрашивал о финансах, как мы распоряжаемся финансами. Обратно, когда ехали, он спросил, у кого на этот год какие цели. Ой, и меня сразу бух. У меня в начале года были такие цели. А потом все это рухнуло. Ну, я там проговорила, что вот у меня были цели и все там Ну и вот, вчера, значит, я, когда мы приехали, ой, мы приехали в воскресенье ночью, вчера я не могла, у меня целый день болела голова, как я буду жить без денег. Я, у меня другого ничего не было, я только считала, на бумажках писала, и не могла себе представить, как, что я же я буду делать. А, а так у меня Ламбредо сидит, я уже что, 16 лет, она уже мне не уходит, это же моя семья тоже. 16. И потом я говорю, это написала ему, Ренат, я говорю, хотела бы с вами посоветоваться, когда и где это можно сделать. Но он пока не видел, уже ночью позвонил. Мы с ним так хорошо поговорили, все. Вот. И он говорит, «Э, а что говорит у вас вот, ну, с работой? Много времени уходит или что? Я говорю, на это много времени не надо. Максимум можно, но ну, 4 часа. Но от того, что я вот думаю целый день, у меня на это уходит целый день. Он, и вот он говорит, вы знаете, существует статистика. Вот 100 звонков – такой результат. Вы не смотрите там на какой-то там… Да, нет, но есть статистика. Я говорю, мне даже 100 звонков не надо делать. Мне надо 10 звонков делать. Ну вот, он говорит, настройтесь на эти 10 звонков и позвоните. Не всегда бывает настроение, но чем-то себе этот, как его, повысить, то ли там сладенькое съешьте, то ли еще что-то, но настройтесь, на это, быстро настройтесь на эти 3-4 часа, сделайте свои звонки, и все. Вот что я хотела сказать, что вот как важно, что вот я говорю, копаемся, вот в, своем, в своей грязи, копаемся. Люда, вот. ты не представляешь, как тебя не хватило вообще? Я не знаю, что хочешь, в честь своих тараканов, ты должна быть с нами, вот не знаю как. Тебя просто не хватает, как, не знаю, наверное, как, какой-то части головного мозга. Вот, вот ты правда, ты не представляешь, как тебе не хватает в команде. Все, слушай, вот давай там своих наставников, у тебя вот сидит гульнас, включайся, прям бегом. Наставник, видите? Классно, классно, классно, да. Мы ну, тебя ждем, давай. Давайте. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Людмила, спасибо, что поделилась, спасибо, потому что все эти переживания, они действительно ну, как бы проходят, мы все через эти переживания проходим. У всех в голове возникают иногда мысли, сомнения, и, и я вам всегда говорю о том, что в бизнесе, если мы настраиваемся на этот бизнес как на длинную дорогу, в этой длинной дороге всегда будут моменты, когда будут опускаться руки, когда будет казаться, что ничего не получается, когда будет казаться, что все, я больше не могу и хочу бросить. Всегда будут такие моменты. Это нормально, это жизнь. И в любой длинной дороге всегда есть такие моменты. Но самое главное, самое главное, самое главное во всей этой истории, что несмотря на то, что у вас опустились руки, дайте себе какое-то время в этом побыть. Позвольте себе поунывать чуть-чуть, погревать чуть-чуть, какое-то время, недолго, чуть-чуть, но позвольте себе погрузиться в это чувство, прочувствовать его, осознать, прожить, позвольте себе, потому что все эмоции, которые мы переживаем, украшают нашу жизнь, они делают разнообразные, и когда мы делим эмоции на негативные, позитивные, это очень относительное деление, все эмоции придают краск, краски нашей жизни. Если мы не испытываем разочарования, мы не сможем очаровываться, мы не сможем испытывать очарование. Поэтому, когда мы с вами испытываем какие-то вот, ну как, негативные эмоции, да, то, соответственно, позвольте себе просто прожить эти эмоции, дайте себе время, там, я не знаю, один день, но на следующий день встали и сказали, все, я двигаюсь дальше, спасибо этому опыту, я извлекаю опыт, но я двигаюсь дальше». Потому что, ну, если вы останетесь в этих эмоциях, то вы, как ты говоришь, Людмила, я не представляю, как я там буду жить без денег, условно говоря, да, то есть это один из каких-то вот таких вот, одна из сторон, да, представьте вот, что вы в этом останетесь навсегда, какой будет ваша жизнь, хотите ли вы такую жизнь, я думаю, что, скорее всего, нет, и поэтому выходите из этого состояния, и еще один вам рецепт она как бы на будущее, когда вы попадаете в такие ситуации, когда вы попадаете в такое состояние, вам нужно выйти в люди, вам нужно выйти в люди. И Людмила очень правильно сделала, она пошла просить совет у человека, и этот человек помог ей выйти из этого состояния. Как когда-то Людмила помогла Дмитрию выйти из этого состояния, да? Точно так же вот Людмиле другой человек помог выйти из этого состояния. Выходите в люди. Выходите в люди, общайтесь с людьми, и люди вам помогут выйти из этого состояния. Не оставайтесь один на один со своим вот этим вот состоянием. Для этого есть наставники, кстати говоря. Именно для того, чтобы помогать подняться снова, если вдруг упали. Вот, спасибо, Людмила, тебе за твою э, искренность, за твою честность, за твою вот вот, за твою дележку. Я думаю, что благодаря тебе сейчас э, практически все участники нашей встречи получили э, очень ценный, полезный опыт о том, как проживать такие ситуации. Спасибо. они будут у всех. Вот сейчас Ирина написала. Людмила, вы нас уже смотивировали по поводу звонков. Ну, Данечка, правда, ты нам, ты нам очень нужна. Мы нам правда. очень нужны. Очень. <сíck> давай, давай. <сíck> прыгай, прыгай в последний вагон. Да. Ждем вас. Все, Людмила, спасибо. Все, мы тебя все ждем. Будем рады, если ты снова подключишься к нашей работе, к нашей группе, вернешься в февральскую группу, и мы будем вместе продолжать двигаться по нашему общему совместному пути. Ух! Ух, какие эмоции, какие эмоции. Прям шкалит. Ну что, а, Татьяна Болдырева, напиши, пожалуйста, в чате. Получилась, появится возможность выйти с нами в эфир все-таки хотя бы на пару минут. Если нет, то движемся дальше. Кто у нас еще остался? У нас а, я с Ольга Сивковой созвонился, она где-то в дороге. Если у а, меня сейчас получится, будет. она включится. Ага. Если Ольга Сивкова с нами, то, Ольга, вам тоже слово предоставляем, поделитесь, пожалуйста, ну, вы не слышали всего начала, но мы делимся о том, как прошел наш январь, если вдруг, да, о том, какие мы получили результаты, что мы планируем дальше, и вот как бы вот так вот, у нас сегодня день такого подведения итогов дележки. Я здесь на связи. О, Здравствуйте. Отлично. Да, просто я пока видео не включаю, потому что я ну, не совсем тут комфортно в ситуации. Но от проекта я, конечно, я рада, что я оказалась в проекте «Первые деньги». Меня пригласили Дима Станий. Очень, конечно, очень много полезной информации, много инсайтов, выводов, каких-то я для себя сделала, потому что э, в таком проекте я, конечно, впервые. И mm -hmm. я уже сегодня Татьяне была, мы сегодня с ней встречались, я ее видела, я, конечно, ее тоже поблагодарила за то, что снова у нас началась движуха это в нашем городе, потому что это действительно очень надо, это mm -hmm. необходимо. Люди продукцию нашей компании знают, теперь благодаря нашей продукции можно не только ей пользоваться, но можно и заработать деньги, этого вот тоже хотелось бы это донести mm -hmm. до, до всех Mm -hmm. Поэтому, конечно, я вот и в февральскую группу пошла, потому что думаю, что буду развиваться дальше, естественно, получать какие-то результаты, для себя еще делать новые выводы, привлекать людей в нашу компанию. Компания у нас очень команда, не компания, команда у нас очень дружная, сильная. Действительно, Наставники у нас, это просто вот даны нам, наверное, от Бога, потому что <laughs> столько лет, и мы вместе, и продолжаем. Вчера у нас был первый зум в Пермске, наш Татьяна снова возобновила. Мы увиделись снова все, кто вот мы были 20 лет назад. Мы встретились вот так же на видео, конечно, было приятно всех увидеть. Как-то, ну, просто вот душа радуется, и, в общем, конечно, эмоции зашкаливают. Поэтому спасибо вам всем. Вообще спасибо команде. Спасибо вам, Гульнас, что все это началось. В общем, mm -hmm. благодарю вас всех. А насчет в январе, ну, получилось у меня. Я, конечно, смогла. Я очень рада, что у меня получилась квалификация 6%. Это для меня, конечно, неожиданно немножко. Но я как бы шла к этому, ставила даже цели mm -hmm. в, конце, в начале января вот оно получилось тоже в последний день mm -hmm. вот и я поняла что одна бы я конечно это не сделала но так как это команда нас не... получилось что достигли этих целей mm -hmm. вот и на феврале тоже поставила новые цели уже выше больше думаю что будем идти дальше mm -hmm. двигаться Спасибо будем, огромное. Будем Ольга, спасибо вам большое, спасибо, что все-таки присоединились к нам, спасибо, что поделились, и спасибо за теплые слова, и я поздравляю вас с новой квалификацией, 6% с, с, с первой такой планкой и желаю вам двигаться дальше и увеличить свои результаты, вот, поэтому еще раз поздравляю с новой квалификацией, бурные аплодисменты, да, поздравления, поздравляю. поздравляю, спасибо, спасибо, большое. Да, да, да. спасибо. Поздравляю. поздравляем, Ольга. спасибо, движемся дальше, работаем дальше, так, отлично, ну что, от Татьяны у нас нет никаких новостей, да, пока у нас как этот как а, а, сериал, Ждем, когда появится Татьяна. Кто еще у нас а, не сказал, с, не поделился своими, м, а, с, с, скажем так, как для вас прошел январь? Кто а, еще, кто еще, кто еще, кто еще? Практически все поделились, да? Ну, а, вот. давайте я поделюсь. О, Лень, давай, конечно. Наша звезда. Ну, в общем... Январь, конечно, начался для меня достаточно сложным угу. вот. в связи с семейными обстоятельствами неожиданными, да? а, поэтому, если честно, как бы на январе я серьезные такие планы не строила, самое главное было мне, в общем-то, как бы остаться на плаву угу. и как бы не раскислить совсем, вот, Но хочу сказать, что огромное, во-первых, спасибо хочу сказать Гульнас. Э -э, за поддержку и вообще за то, чтобы никогда не терять веру, даже когда ты в нее, ты сама в себя веру теряешь. Вот. Но ну, зато как бы из плюсов, да, что я вот в январе для себя вынесла, ну, во-первых, вот, наверное, все-таки как бы жизнь жизни не, не зря отправлять нам всякие испытания, вот, пока ты всех не, не пройдешь, не поймешь, видимо, для того, чтобы там либо где-то стать жестче, либо где-то стать сильнее, это все нам надо. Вот. Значит, из плюсов января. Я наконец то освоила клиентский чат, как бы он не номинально теперь, а уже официально запущен. И как бы, если раньше я до конца не верила в силу, да, волшебную силу клиентского чата, то теперь как бы я вот воочию убедилась, что да, есть заказы. И вот тот небольшой, правда, оборот, да, как бы подписывать в январе у меня не получилось, потому что, ну вот, ну вот, не получилось, ладно, простим себе, это ничего страшного. Вот. Весь оборот, который был, это вот как раз от клиентов. И что вот, особенно радует, если, например, активацию мне раньше приходилось делать самому, то есть как бы все время что-то себе покупать, там затариваться, uh -huh. то вот в этом месяце уже сегодня я сделала активацию, это вот как раз силами заказов клиентского чата. То есть, вот, я считаю, классно. Классно. Ну, классно. Январь дал мне небольшой бонус. Да? Мои бонусы идут на всякого рода сыворотки. Скоро uh -huh. буду совсем молодой. И нагло красивый, нагло, уверенно не получается, пока буду нагло красивый. И нагло молодой. Я моложе и моложе буду. Вот. А, значит, ну вот классно то, что как бы действительно клиентский чат оказывается работает, и люди как бы наоборот интересуются там. И даже та же самая сестра, которая ну, как бы, вроде бы... Не хотела ничего заказывать, да, там начала писать и даже интересоваться, потому что у тебя, наверное, там вообще весь директ, типа, завален там, ты, наверное, ты как вообще справляешься, типа, со своим заказом? Я говорю, ну, тяжело, но справляюсь. В итоге, в итоге она тоже сделала заказ, но тоже клиентская ноша, да? Да-да-да-да, да. справляюсь, тяжело, конечно, да. Вот. В общем, значит, что я как бы хочу сказать, да, что веру не теряем, даже если, ну и вот еще как бы маленький себе вывод сделала по жизни, да? все-таки в конце января меня чуть-чуть срубило, хотя я как бы до этого старалась держаться, держаться. в конце января меня чуть-чуть срубило, последней последние недели я уже чувствую, что вот, как бы, ну, я себя заставляла там что-то делал, делал последний день чувствую все. Она была волшебна для меня. Я волшебно лежала пластом в направлении своей мечты. я для себя решила, что нет тебе надо отдохнуть, или ты совсем сдуешься, или совсем там что-нибудь. То есть как бы перегоришь совсем, я себя знаю. И поэтому я решила, что я буду волшебно лежать в направлении своей мечты и даже не дрыгаться. Отдыхать буду хорошенько, вот прям отдыхать. Ну, вот как бы на середине недели мне надоело лежать, я такая думаю, ну, может быть, ну, может, позвонить? Я думаю, нет, лежи, надо дойти до такого состояния, пока мне вот прям на начало февраля мне надоело лежать уже. Оказалось, что лежать не надо много, то есть как бы хватило недели, ничего не делания. и поэтому с начала февраля я особо на коне. И надеюсь, что как бы... 28 дней, и буду на вот, Не буду там срываться никуда, там уходить. Вот. И вам желаю того. В общем, верьте в себя. А если бы упали, надо бы лежать. Хорошо. А в прямом смысле. Все, спасибо. Спасибо, Лиль, большое. Спасибо тебе большое за участие. Ты являешься очень ценным участником нашей команды вот жизнь тебя действительно испытывает очень серьезно и потеря близких людей это очень серьезное испытание и поэтому еще раз то же самое не оставайтесь одни идите в люди дайте себе немножко попереживать, погоревать и потом идите в люди люди помогают восстановиться помогают снова вернуться в жизнь и начать жить вот, поэтому, Алиль, я рада, что ты с нами в феврале, рада, что мы будем двигаться дальше, и теперь мы будем в направлении твоей мечты не только лежать, но еще и будем, надеюсь, делать. Вот, а мы будем всячески тебе помогать и поддерживать в этом. Хорошо. Так, ну что, тогда э, с, с участниками, я так понимаю, мы э, со всеми... А кто у нас пар... Матвей? Матвей и Алексей, там у нас как партизан молчит, не хотят не... говорить. Дан, это наши гости. Татьяна, мы же гостей пригласили сегодня на встречу. Я, я знаю, я знаю, гостям тоже слово дадим. Нет, гостей мы уж мучить не будем. Не будем спрашивать, каким был для них январь. Мы не знаем, какой был у них январь. Нет, нет, нет, мы спросим, каким для них будет февраль. Спросим, спросим. Хорошо. Но прежде чем, Матвей, Алексей, если захочет, то тоже может взять слово, если есть такое желание, то как бы я не против абсолютно. Но пока хочу, вот Татьяна написала, что все-таки она не может говорить, что очень жалко, вот, благодарит наставников за, за, за все, я так понимаю, всю команду, очень рада, что получилось, жаль, что только личный оборот, надеюсь, февраль будет лучше. Вот, соответственно, Татьяна, я хочу поздравить Татьяну тоже с новой квалификацией, квалификации 6%. Татьяна совсем новичок в этом бизнесе, она второй месяц в проекте, вот, и до этого с этим бизнесом вообще не занималась, соответственно, для нее это вот прямо чистый новый результат, поэтому, Татьяна, я вас поздравляю, и еще Татьяну я поздравляю, вот Татьяна сокрушается по поводу того, что это личный оборот, да, а я вот, вижу в этом большие плюсы, потому что Татьяна выиграла у нас промоушен по личному обороту и получает приз 5000 рублей по нашему полу за личный оборот. Так что, Татьяна, радуйтесь, что у вас такой личное Поздравляем, поздравляем. Поздравляем Татьяну, поздравляем всех наставников, команду с тем, что Татьяна получила такой хороший результат в январе. Для января такой результат – это очень хороший результат. Поэтому, Татьяна, приз заслуженно ваш. И, соответственно, желаю, чтобы все ваши пожелания в феврале обязательно сбылись. Все, чтобы случилось чтобы все получилось и появилась еще команда. Как Надежда Синюшина говорит, что вот если бы у меня было пять таких любовей, да, вот, вот то же самое, как только у вас в команде будет пять таких же, как вы, то как там, Надежда, мы говорит, взлетим и, и так далее. Вот Поэтому будем работать, будем работать над этой целью, будем дальше двигаться, потому что все еще впереди, это, это только самое-самое начало. Так, ну что, а теперь я, наверное, начну передавать слово уже наставникам, Наставникам, которые были, наставничали в этом проекте в январе, это Татьяна Крылова, это Элла Тураева, это Галина Харлан, только не знаю, Галина есть или нет, Галины, по-моему, нет сейчас на встрече. Уважаемые наставники, вам слово, поделитесь, каким был для вас январь, как вы проработали в январе. Какие у вас результаты, какие вы выводы, инсайты сделали, слово вам, слово наставникам. Кто первый? Вы там, вы там толкаетесь в дверях, что ли? Вот Элла говорит, что не может говорить. Татьяна, как тебе? Говорю. Говорю. Да, еще раз здравствуйте. Очень надо всех видеть здесь. Что было? Был обыкновенный рабочий месяц. То есть декабрь, видимо, дал, наверное, как прививку от оспы, как мы в детстве делали когда-то. Даже такое заболевание, не знаю, да? Слава Богу. Но прививка была очень сильная в декабре. То есть я сразу приняла наставление моего наставника Гульнас, то, что надо привыкнуть, так будет всегда. Вот. И я понимаю, если я эту истерику не смогу успокоить, значит, мне нужно по-другому на нее реагировать. А потом, конечно, приходит осознание, что эту истерику создаем сами. Вокруг последней недели, вокруг этих баллов. И, как всегда, вот чуть-чуть больше терпения. Чуть-чуть каждому из нас. Что для меня был январь? Я не скажу, что там раскачивалась, не раскачивалась. Нет, это была действительно работа э, в том же, наверное, режиме. Ну, я не знаю, чтобы как-то так вот отдыхать-то особо-то я не знала, о чем речь вообще. Очень хочется, конечно, чтобы полностью позволить себе на неделю куда-нибудь в Нирвану куда-то отправиться. Ну, пока не получается. Поэтому, кто в Нирване, наслаждайтесь, Людмила. Амелия хорошо сказала, что лежи, <смех> надо лежать, лежи, <смех> вот на самом деле. А, значит, что произошло, изменилось мое состояние. Я не могу сказать, ну, как, наверное, это все собирательно. И работа над собой, и проекты, в которых я в течение года нахожусь, а, я научилась как-то твердо, что ли, смотреть на какие-то вещи принимать какие-то вещи, которые происходят вокруг в бизнесе, вообще в жизни. И хочу сказать, что я начала работать над тем, что рисовать свою целевую аудиторию, какой, какие партнеры мне нужны. Uh -huh. вот. Причем, да, я понимала, что я всегда всем говорю, надо отбить статистику, просто тупо отбить статистику 120 звонков. Сегодня это уже проговорили. Потому что когда сделаешь 120 звонков, это работает на вселенском масштабе, придут твои 20 человек, 100 пудов, не из звонков. Это вот уже предель. Но это надо сделать. Причем эта статистика работает, хоть и вот я недвижимости была. Вот Абсолютно, пока по маркетингу все не сделаешь, не придет результат. Ну, это просто надо. Поэтому слушайте спонсора. Что дальше? Действительно, вот, вот наглая уверенность. Это я вспомнила своих первых в моей жизни не повезло». Очень много было спонсоров, причем таких наставников серьезных, вот, которые учили в жизни. И действительно, когда нам сказали, вот помню, по сей день несу эту фразу, что ты должен быть научиться быть нагло уверен в себе нагло уверен в своем продукте и в компании. Вот кому как, вот как это слово ложится, то есть нагло, и это мне помогало в институте сдавать экзамен, вот просто уверен. Уверен, и вот как одеваешь этот костюм, не знаю, космонавта, и все, просто внутри там тут трепыхаешься, но это надо сделать по жизни, и чтобы не происходило. А, какие партнеры мне нужны? Я, конечно, очень благодарна моей команде, благодарна моему мужу, Потому что он у меня тренажер очень сильный, для меня конкретно. Я знаю, что просто так мы друг другу, ну как, Бог все равно знает, кому кого давать, да? И если этот человек есть в моей жизни, то я очень благодарна ему, благодарна Богу за то, что он для меня показывает мои зоны роста. И я думаю, что мы действительно самый лучший тандем, несмотря ни на что. В этом, в этом бизнесе, в нашей жизни и других я даже не представляю рядом с собой и никогда даже и, и не думаю о том, что. Поэтому я очень благодарна Диме, Дима, тебе вот, за то, что ты а, иногда бывает кувалдой в моей жизни, что просто кувалдой, потому что слишком высоко лечу. Я по жизни всегда, я не знаю, откуда это у меня есть, у меня всегда какая-то целеустремленность, у меня куча каких-то идей, откуда они приходят, понятия не имею. Вот просто всегда было. Я помню, мне было 18 лет, я доставала всех своих ну, друзей, ну там, компанию, да, какая у тебя цель, ну вот какая. Да достала ты отстать, я не знаю, откуда это было, вот оно всегда это есть. И а, когда я пришла тоже благодаря моему мужу а, в сетевой бизнес, вот говорили мы на уроках, да, как вы, какое вы принимали решение? Я не знаю, он за меня принял решение, я как-то даже не думала. Просто вот мы будем в бизнесе, мы просто встали, и все. Как стал день. И один из наставников говорил, что ставьте цели, не вам их выполнять. Мы до конца не всегда как понимали. А вот сегодня, да, прозвучала фраза, Дима сказал, и Оля Сивкова сказала, и Людмила, да, то, что а, вот оно совершается, вот ты ставь свыше, вот открывай ворота, как я, Наташа Куликова сказала, понимаешь, в маленькие ворота большой грузовик не войдет, поэтому надо расширять ворота, и грузовик уменьшать не надо. То есть вот и здесь мы ставим большие цели, и а, вот это как в футболе, да, эти ворота, чтобы мяч попал больше. Ставить цели и двигаться, и… На Zoom, который вот мы провели в понедельник, я очень благодарна моей команде, благодарна Гульнас за то, что, в принципе, ты, вот как, как звезда путеводная, да, в общем-то, говоришь, что надо что делать? Мы, мы начали работу. А, да, пришли, у нас было 8 человек, это, в принципе, хороший показатель. Все отметили, что снова в прежнем составе и рядышком. Вот. И я дала задание, и в итоге мы обсудили вопросы у нас Настолько классная энергетика была, прям реально. Ну, сториз видели, Гульнас видела сториз, как я сделала, да. Дала задание по основу поставить цели на год, поставить цели там на полгода, на месяц и так далее. По кольцу баланса. Потому что как ни крути, это одно из самых классических моментов, и чистый визуал очень хороший. И я еще из артека помню, когда мы обучаем кого-то, мы лучше всего обучаемся сами. Uh -huh. Поэтому эти цели были поставлены прежде всего для меня, потому что, да, я размышляю несколько дней, в каких проектах я хочу еще дальше быть, насколько я хочу расширять еще себя как личность, что мне надо дальше. То есть И, вы знаете, настолько интересно, вчера у меня была потрясающая встреча, просто потрясающая. Ко мне постучалось ну, по рекомендации, меня порекомендовали как парфюмерного стилиста, попросила девушка на примерочную, вот. И я когда узнала в ее бэкграунд, то есть вот ее 23 года, у нее три медицинских высших образования, она работает в таких сферах, я просто, знаете, вот реально, вот я просто вот, вот глаза вытаращила, и, конечно, потрясающе было беседа. Вот потрясающе настолько интересно, она работает э, в сфере психосоматики. То есть, что все наши абсолютно все, это еще раз подтверждение, что все в нашей жизни закономерно. То, что мы себе думаем, то, что мы себе планируем, накручиваем или наоборот позволяем, оно все отражается. И наш организм – это как лакмусовая бумажка. Если мы делаем все правильно, мы здоровы пархаем. Если мы где-то делаем не то, нас начинает долвать. Болезнь, а у нее 15 лет, еще сахарный диабет, и она благодаря э, вот психосоматическим вот этим, э, ну, общению. Людей выводят из, из сахаров, то есть там просто потрясающий результат. Интересно, и мы подбирали ароматы. Но на самом деле, когда вот общались, я к чему? Опять? К тому, что когда мы развиваемся, люди такие же приходят вот настолько вот необычные. Вот. В бизнес я, конечно, пока не позвала, но мы продолжаем общаться. И я по развитию личности. И поэтому я рекомендую всем моим партнерам, моим коллегам. Расширять свое сознание, расширять свое видение, потому что бизнес, тогда мы поймем, зачем мы делаем эти звонки, тогда мы поймем, зачем мы делаем эти баллы, вот еще, еще. то есть бизнес это инструмент для достижения целей, понять, поразмышлять, потому что это просто ракета, на которой можно дойти до своей цели. Или просто ползти всю жизнь на пузе. Или как, когда нет времени, нет сил, как Ирина говорит, да, вот действительно лечь в сторону своей мечты или лежать. Но никогда не предавать свою мечту. Потому что никто не сказал, что будет просто. Вот. И а, они на самом деле, а, мечты сбываются. Вот. Так что я хочу действительно искренне поблагодарить еще раз каждого. А, и в этом чате, и в этом проекте. Потому что я точно знаю, что нет а, лишних людей случайных людей нет и каждый из нас это мы, мы как мы как, это, как симбиоз да мы друг друга друг у друг друга учимся и особенно конечно благодарна моей команде те которые верят в нас столько лет которые ну реально просто позвали и вот, да, вот нет не просто позвали все равно я знаю что как-то люди за нами наблюдают. Я сейчас все хочу. Лене э, Курепина дать слово. Действительно, это мой партнер уже на протяжении, наверное, тоже лет 15. И случилось так, что мы снова нашлись, и она вот здесь. Мне хочется дать вот тоже слово, послушать, что она, вообще, что она скажет о проекте. Вот. И хочу каждому пожелать вот дерзких целей, дерзких мечтаний. И все-таки вытащить из себя вот те мечты, которые были в детстве, вытащите себя э, твоего Ирина, говорит, мне нужна твоя речь из этого эфира, она меня все конспектирует, Вот вытащить своего ребенка, который он никогда не обманывает, внутренний, он знает, что он хочет, и это будет абсолютный путь совершенства, абсолютный путь здоровья, вот какого-то созидания, когда мы делаем то, что хотим, Поэтому я желаю каждому вот вытащить еще свои мечты, которые будут вдохновлять, и который наш проект, это реально будет, вот знаете, как, ну, как, как какой-то круг друзей классный, где мы будем делиться опытом, где мы будем делиться классными результатами, помогать друг другу двигаться дальше, ставить невероятные цели. Вот. И как я помню, Лена, помнишь, Шкурепина? Мы когда были на семинаре, сейчас она скажет, а в то время, это был, не знаю, 15-й год, нет, не 15-й, наверное, 10-й, не знаю. И была такая песня на Украине. Все четыре стороны света нам не верили, а мы сделали это. Вот. Так что тогда мы эту песню тоже пели, мы делали семена в Крыму большой. Вот. Так что на самом деле, я напомню, на самом деле я очень ценю, Гульнас, огромное спасибо тебе за то, что ты и наставник, и соратник, и друг, и, и, и, вот, и гуру, и, и правда, вот каждый из нас. И еще, еще особенно, Люда, возвращайся в проект. Ну все, у меня сегодня очень благодарна, правда, эмоции. Я рада, что наконец-то я в своей жизни, что я в своей семье, я в своей атмосфере. И вот, да, благодарна каждому. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Татьяна. Спасибо. Так, ну что, кто-то еще хочет что-то добавить, сказать, в принципе, мы все уже высказались, скажем так. Ну, кто у нас? Татьяна хотела, чтобы Елена что-то добавила, да? Елена, да, есть да, Елена, что Елена, включись, пожалуйста, да. Я, ну, во-первых, надо у Лены спросить, готова ли она сейчас. Ну, конечно, готова, да-да-да. да да да, да. Душевно, да. Хорошо, Елена пока молчит. Так, ну что, тогда давайте подводить итоги, подводить итоги нашей сегодняшней встречи, давайте финалиться. Итак, сегодня мы с вами закрываем работу нашего январского чата, мы финалим работу нашего января. Говорим, спасибо. Я пока не вижу. Лена, давай, говори, что там тебе. рада, что я вернулась в команду к Татьяне. Я на самом деле довольна, что меня не трогали, не теребили, дали мне возможность осмыслить все, принять самостоятельное решение. Это мое самостоятельное решение. Я увидела результаты, поняла, там какая-то движуха идет без меня, а мне нужны Не поняла, почему меня не приглашают. Я очень устремленный, целеустремленный человек, и я думаю, что у меня все получится здесь. Я хотела жить в России, я живу в России, я мечтала получить гражданство, получила гражданство, я семь лет мечтала о замечательном муже, он у меня есть, у меня не было своего жилья, я скиталась как бомж по церкви и при храме жила, вот действительно состояние бомжа была. Ни работы, ничего, и вот на данный момент у меня есть свое жилье. А теперь я посчитала перед Новым годом свои цели. Думаю, елки, да мне надо в 4 раза больше получать от моей зарплаты, а тут у вот, Татьяна у Дима, результат, mm -hmm. надо подтягиваться, я считаю, что все получится. Главное, да, да ставить цели идти и к своим целям. Я очень рада, что вернулась в команду. Я очень всех задолбала там в агентстве, вверху в Москве, чтобы меня вернули по Татьяну Крылову. Всех. Я извиняюсь, конечно, что я такая напористая. Но... Ребята, вот ваши, все истории, они настолько вдохновляют. И вижу, понимаю, тяжело и сложно, и ломает внутри. Вот. Без внутренней борьбы, наверное, все-таки не обойдется, но вашу историю, они вдохновляют, что все получится, все будет хорошо. Спасибо, Илья. Спасибо, Илья. Буду... Спасибо, Илья. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Спасибо, Тут Лилия, Лилия задает вопрос по поводу групповых презентаций. Но, вы знаете, вам, кстати, наши итоговые зумы, они вполне годятся в качестве презентации нашего проекта, как минимум точно. Вот. По поводу групповых презентаций, это в плане, Лили. в плане. Сделаем будем делать. Так, ну что, хорошо, будем с вами закругляться, я хочу сегодня торжественно закрыть работу нашей январской группы, завершить работу в январе, потому что стартовал февраль, пора двигаться дальше, пора начинать действовать уже в этом моменте, мы отдали дань январю, отдали, как говорится, все благодарности себе и этому месяцу, в котором мы очень хорошо поработали, теперь движемся дальше. Поэтому ну, практически все из тех, кто сегодня участвует в эфире, движутся в проекте дальше, в февральской группе, и, соответственно, мы, как обычно, начинаем с постановки цели, поэтому ставим цели, начинаем их достигать. И э, мое напутствие тем, кто является выпускниками уже январской группы, декабрьской, ноябрьской и так далее, включаться в работу как можно раньше. Не ждите, когда вся группа начнет работать, отрабатывать звонки, там, звонить и так далее. Начинайте, продолжайте, вернее, делать это прямо сейчас. Продолжайте это делать прямо сейчас. Не ждите какого-то там лучшего, удобного момента. И как Дима сказал, что если надолго расслабляешь, то, соответственно, бывает трудно собраться. Поэтому чуть-чуть отдохнули, передохнули, выдохнули и двинулись дальше. Потому что мы с вами еще в самом-самом начале пути. Те, кто первый месяц участвует в нашем проекте, для кого январь был первым месяцем, я еще раз поздравляю вас с началом. И Первый месяц это всегда разминка, это всегда такое, мы входим в процесс, мы осознаем процесс, мы как бы разбираемся. Это тренировочный месяц, и поэтому самая серьезная, интересная работа начинается вот со второго месяца, где мы уже знаем весь алгоритм, знаем, как работать, и нам просто нужно делать, делать в группе, пользуясь поддержкой группы, пользуясь поддержкой наставников, просто делать. И сегодня не один раз уже прозвучало, что что просто это вопрос статистики. То есть зависит от того, сколько мы с вами делаем действий, Результат обязательно будет. Поэтому нам с вами действовать, получать результат, выигрывать в новых промоушенах. В феврале у нас новые щедрые промоушены, поэтому я желаю всем обязательно стать победителем хотя бы одного промоушена, а еще лучше, если там нескольких сразу. Поэтому ставьте цели, достигайте, и будем двигаться к вашим мечтам, к вашим целям все вместе в группе. Вот. Ну а мы со своей стороны, со стороны наставников будем делать все от нас зависящее, все, что в наших силах для того, чтобы у нас с вами все получилось. Ну что, друзья, на этом тогда мы с вами будем финалить нашу встречу. Всем огромное спасибо за этот чудесный, великолепный январь. и Переходим в февраль месяц, делаем своими руками, создаем февраль, который также будем чествовать уже по его завершению. Если еще у кого-то что добавить и сказать, если нет, тогда ваши финальные сообщения в чате, буквально в двух словах, чем для вас была сегодняшняя встреча, буквально два слова напишите в чате, и этим мы с вами зафиналим нашу сегодняшнюю встречу. Два а слова. В каком чате писать? В стартовом? А, вы хотите в чате написать? А, вы Хорошо, давайте сделаем так. Очень хорошее предложение. Давайте в стартовом чате сейчас, после того, как завершится наша встреча, в стартовом чате, напишите, пожалуйста, несколько слов о том, чем для вас была эта встреча или весь январь, то есть напишите ваши слова, то, что вы чувствуете, то, что вы ощущаете, ваши эмоции, чувства, выводы, инсайты, осознание того, того как прошла наша встреча, или весь январь, вот, в стартовом чате ваши буквально несколько слов, а в запись мы также выложим и в стартовом чате, выложим и в нашем архиве, вот, то есть и в чате январской группы, правда, она будет заполнена уже недолго, потому что мы ее скоро начнем готовить под мартовскую группу. Вот, соответственно, процесс продолжается, работа продолжается, жизнь продолжается, движемся дальше. А теперь фейерверк и банкет. Да-да-да. Ну, кстати, по поводу фейерверка и банкет. Я очень надеюсь, что мы с вами встретимся вживую. А, тому есть уже повод, а, июньская поездка на великолепный курорт Роза Хутор, если кто-то еще не запланировал, пожалуйста, планируйте, очень хочется встретиться, очень хочется обняться, а, посмотреть друг да, другу глаза в глаза, обняться сердцем к сердцу, что называется, и увидеться, наконец-то обняться вживую. Вот, наша а наша коллега уже там. Однако, коллега наша одна, уже, уже там, Даня, да. Ну, все отлично, осталось нам всем <с <с тоже да, летом да. добра. Хорошо. Спасибо, пока-пока. Все. Пока. Всем большое спасибо, всем счастливо, и до встречи в февральском чате, в февральской работе. Всем пока.